Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня четверг, 2 февраля 2023 года. Я снова в эфире. Приветствую всех, кто подключился или подключится позже. Сегодня я хотел поговорить, вернее, начать с того, кто, собственно, виноват в том, что произошло почти год назад. Я имею ввиду 24 февраля 2022 года. Такая вот Скорбная дата начала войны, которую развязала Российская Федерация против независимой Украины. Об окружении Путина, о самом Путине это все понятно. Но я, я хотел бы поговорить именно о Западе и о том, что он несет часть вины за то, что произошло. Давайте разберемся. Запад относился к Путину очень так прохладно. Никогда не было таких вот теплых отношений, за исключением правления Шрёдера, когда Шрёдер с Путиным просто были чуть ли не близнецы-братья. Но после прихода Ангела Меркель ситуация изменилась. Но тем не менее, вместо того, чтобы жестко противостоять России, европейская дипломатия, извините, показала всю свою несостоятельность. И прежде всего нужно вспомнить известную речь Путина 2007 года, так называемую «Мюнхенскую речь», которую он э, произносил в рамках конференции по безопасности. Кстати, хочу сказать, что в этом году Россию не пригласили, и ее будут представлять оппозиционеры э, Ходорковский и э, Гарри Каспаров. Э, в прошлом году Россия не участвовала самостоятельно, то есть добровольно, э, а вот в 2007 году Путин выступил с такой вот воинственной речью, смысл которой сводился к нескольким тезисам. Прежде всего, ему не нравилось, что Америка, э, э, Америка всем рулит, и он хотел, чтобы Россия стала вторым центром. То есть, про многополярный мир он говорил, но имелось в виду, что Россия будет одним из центров такого мира. Это первое, на что он обратил внимание. И второе, это вот это известная, Риторика по, про нерасширение НАТО. И э, вместо того, чтобы тогда еще по горячим следам дать отпор, сказать, что э, вопросы НАТО решает НАТО, а не Россия, э, вот, как я говорю, европейская дипломатия скромно промолчала в тряпочку и э, никак не отреагировала на эти его воинственные выступления. Но мы помним, что через год, в 2008 году, произошли события в Грузии, а в 2014 году в Украине. Так что э, Запад, конечно, виноват. И вот совсем недавно Беррис Джонсон сказал, что если бы Украину приняли в НАТО, ничего бы не произошло. Это совершенно верно. Но э, говорили, что э, Украина еще не готова для вступления в НАТО, еще не созрела, э, не соответствует э, критериям и так далее. И, э, естественно, напрашиваются параллели между э, сегодняшним днем и... Э, Второй мировой войной. Когда э, Гитлер пришел к власти как раз 90 лет назад, в 1933 году, э, никто его всерьез не воспринимал. Э, считали, что это какой-то шут, это какой-то фигляр, это какой-то непонятно кто, клоун и так далее. И э, то, что он э, сумел сделать, э, напасть на всю Европу, э, развязать Вторую мировую войну, и э, говорит о том, что и тогда, и сейчас э, политики были совершенно близоруки и недальновидны. И э, то же самое с Путиным. Когда они увидели, что, что он уже оттяпал, извините, э, Крым, э, санкции были очень слабые, такие вот комариный укус, и это его больше э, раззадорило. И то же самое э, с вот этими так называемыми Минскими э, соглашениями, когда нужно было... Сказать, что они совершенно нелегитимны, не имеют никакой силы юридической. Я уже много раз об этом говорил, потому что подписи этих двух товарищей из этих республик не стоят бумаги, на которые они были поставлены. Вместо того, чтобы ввести миротворческие силы, выгнать представителей России оттуда, опять же включилась дипломатия, вот это все пережевывание, вот это все пробуксование. И мы видим, к чему это привело. Но ну, возникает вопрос, а что же хотели вот эти так называемые республики? Почему они хотели отделения? Они не хотели отделения, они хотели присоединения к России, но тогда крымский вариант не прошел. И вообще весь вот этот разговор о том, что нужно создать какую-то Новороссию, тоже провалился с треском, потому что никто этот сценарий, этот проект не поддержал. Вернее, поддержали только вот эти две э, республики, так называемые, даже не полностью, а частично. И э, тут возникает вопрос о том, что имеет ли э, нация право на самоопределение, помните, это ленинское выражение, и вообще какие критерии для отделения. Вот мы недавно э, говорили с моим э, спикером Александром Владимировым на эту тему, он приводил пример Шотландии, и другие. В принципе, конечно, должно быть четко совершенное критерии, прежде всего экономический. Может ли себя прокормить этот регион? Тогда он пусть отделяется. И вот сейчас многие говорят о том, что вот когда закончится война, Россия не сможет сохраниться в таком виде. Спорная очень теза, потому что я уже говорил, что 80% российских регионов дотационные, то есть они получают из центра денежку, и поэтому отказаться от этого они не смогут, а сами они ничего, собственно, кроме впечатлений не производят. Поэтому эти разговоры о том, что вот Россия делится, например, Якутия, ну, алмазы она хорошо выпускает, а дальше, что это, это очень все сложно. это На бумаге легко написать, что вот мы независимы, можете нарисовать герб, придумать гимн, флаг, деньги свои нарисуйте, все что угодно, но признает ли вас мировое сообщество, это большой вопрос. Ну, теперь россии это, кстати, совсем не нужно, когда ее выгоняют из всех международных организаций, Россия считает себя вот такой вот гордой, ей никто э, не нужен, она сама э, по себе. И вот это, кстати, Запад пропустил эту вещь тоже в 2020 году, когда принята, э, были приняты поправки к э, Конституции, и вот там черным по белым было написано, что российские законы выше международных. Запад это, извините, проглотил и не поперхнулся. И то же самое не сказал, что он не будет признавать легитимность президента России после 2024 года. А 2024 год, кстати, не за горами, это уже следующий год, и возникает вот такая вот коллизия, потому что в 2024 году будут выборы одновременно и в России, и в Украине, и в Америке. Вот такой вот тройные выборы. И всем очень интересно как это будет происходить. Если война продолжится, то не факт, что в Украине выборы состоятся, потому что, насколько я знаю, по Конституции, когда идет война, выборы невозможны. По поводу России вопрос тоже открытый, но Россия официально не ведет войну, она ведет так называемую спецоперацию, поэтому эти законы не распространяются на Россию, и вполне она может провести выборы, ну, выборы это в кавычках, псевдовыборы, потому что понятно совершенно, кто будет на этих выборах лидировать. Это даже смешно об этом говорить, потому что мы знаем, как проходят выборы в России в последнее время. Это так называемый лохотрон потому что там вбросы, карусели и прочие технологии. Я уже не говорю про электронное голосование, которое можно полностью контролировать и менять голоса. Так что 2024 год это очень такой будет интересный год. Но мы сейчас живем в 2023 году, и нас интересуют, конечно, текущие события. Российская власть закручивает гайки. Вот недавняя новость по поводу Александра Невзорова, которого приговорили к 8 годам лишения э, свободы и запретили ему модерировать какие-то административные ресурсы в интернете. Вот второе, это очень смешно, потому что как может э, российский суд запретить модерировать э, Невзорову э, какие-то ресурсы в интернете, э, когда он находится за границей и э, нет возможности, что у него будут блокировки, ну на, на, на территории России они могут блокировать его какие-то там сайты или что-то еще. Но это все очень смешно, и он сам прокомментировал, назвал это э, театром, потому что понятно, кто это все пишет, эти все законы. И это говорит о том, что власть российская э, боится тех, кто уехал, и тех, кто критикует ее. Э, и вот это все, э, например, признание нежелательными организациями «Медузы» и э, форума, этот форум свободной России, который э, проходит в, в Прибалтике, это говорит о том, что они расписываются в полной своей беспомощности, и э, присвоение звания иностранного агента, это тоже можно воспринимать как какой-то честь, какой-то орден э, замужества, я бы сказал. Но возникает такой вопрос, а что же российское общество, почему оно такое пассивное, почему оно э, не понимает элементарных вещей? И тут все просто, оно давно уже зомбированы, но смотрит как называемый, зомбоящик того же Соловьева, Скобеева и прочих таких вот деятелей. И для них ничего не происходит такого ужасного, хотя, казалось бы, война идет, но война идет не на их территории. Но законы войны такие, что все равно Россия не останется в стороне и Будут, будет задействована и ее территория в этом конфликте. Теперь, сейчас все крутится вокруг поставок оружия, танков, леопардов и так далее, и самолетов. И есть опасность, что Россия сможет сыграть на опережение. То, что она планирует контрнаступление, это все знают уже, это, так сказать, секрет Польшинели. Но давайте вспомним прошлый год, когда западные СМИ, трубили о том, что Россия нападет на Украину. Все как-то отмахивались, говорили, что это не может быть, потому что этого не может быть никогда. Но сейчас, я думаю, что нужно к этим сообщениям относиться еще более серьезно, чем в прошлом году. Так что то, что Россия собирается повторить, это нет сомнений. Но с другой стороны, Украина знает об этих планах и может тоже подготовиться. Теперь по поводу второй Волны мобилизации, мне кажется, что она просто неизбежна, так как воевать уже некому. А вагнеровцы себя проявили с не лучшей стороны, сейчас их, так сказать, подвигают. Но вообще, конечно, Пригожин активизировался, и вот сейчас он выступает с инициативами, что запретить чиновникам выезжать за границу в такое сложное время. Ну, я могу с этим согласиться, Только причем тут Пригожин тоже. Другой вопрос, он тут совершенно ни при чем. Но э, мы видим вообще вот эти перепалки между Стрелковым, Гиркиным и Пригожиным, э, когда тот же Медведев э, в публичном пространстве пишет всякую ахинею. Но нужно к этому относиться все равно серьезно, несмотря на то, что понятно, что больше это риторика и э, вот этот ядерный, Шантаж периодически появляется, но уже он не так действенен, как раньше. И когда Россия говорит, что она хочет возобновить ядерные испытания, то нужно это рассматривать тоже в том же контексте. И что еще хочется сказать? Собственно, вернуться к тому, чего я начал. Почему это вообще стало возможно? Опять же, пропаганда в течение многих лет вот после 2014 года на российском телевидении появились специальные программы, сделанные под Украину. Вот это время покажет. Это 60 минут место встречи. Они были созданы под это, заточены под это, и основная масса времени была посвящена именно Украине. И с экранов россиянам внушалась такая мысль, что Украина это не до государства это неправильное государство, там власть захватили нацисты, и э, они живут неправильно, и надо их вернуть в нормальную жизнь. Вот э, я все время цитирую слова э, Петра Толстого, который сказал, что это младшая сестра, она заболела, ее надо э, полечить. Но, видите, уже дошло до таких вот радикальных мер лечения. Вот. Э, это говорит о том, что Россия, вот после Ельцина, если Ельцин еще как-то признавал Украину самостоятельной единицей, то Путин на слова говорил одно, кстати, 10 лет назад он подписал скучно соглашение, сейчас, наверное, об этом забыл, он, Путин, не воспринимал Украину никогда как независимое государство. Это он считал предаток России. И вот сейчас осуществляется его давняя мечта вернуть Украину как он читает в русло. Но при этом Украина не должна сохраниться как государство. Это просто будет часть России, какая-нибудь губерния. Вот. Там будут все говорить по-русски, там будет российский флаг, российские деньги, и ничего украинского там не будет. Но, ну, может быть, там сохранится язык, как какой-то такой, второй, третий. Но это, это уже не будет Украина, та, которая есть. И вот это не дает ему спать, покоя. Вот почему-то он зациклился на Украине еще с 2004, 2004 года, когда был первый Майдан, так называемая оранжевая революция знаменитая. Вот тогда у Путина возник страх, что не дай бог это перекинется все в России, поэтому в 2011 году, вы помните, эти были зачистки после болотной и Сахарова. Так что для Путина Украина это такой вот страшный Сон, это незакрытый гешталь, как говорят психологи, и вот он его пытается закрыть, и очень неудачно, потому что его представление о том, что все на территории Украины спят и видят, как оказаться в России, просто не соответствует действительности. Там да, действительно были пророссийские какие-то силы, тот же Медведчук и вот эта партия «За жизнь», но они были в меньшинстве, и понятно, что... Мейнстрим там совсем другой. И еще такой момент. Украина после развала Советского Союза развивалась совершенно по другому сценарию, не такому, как Россия. Она отказалась от коммунистических этих всех памятников. Произошла декоммунизация, переименование площадей, улиц и всяких проспектов. С советских на украинский и так далее. Россия в этом смысле пошла по другому сценарию. Вы знаете, что до сих пор везде стоят памятники Ленину. Вот на днях открылся памятник Сталину в Волгограде. И вообще хотят вернуть историческое, как они считают, название города Сталинград. Вроде хотят провести какой-то мини Референдум на эту тему. Так что с памятником в России все постоит иначе. И вообще очень странно. В той же Конституции написано, что современная Россия одновременно наследница и Российской империи, и Советского Союза. Это бред полнейший, потому что, собственно, это, проти... То есть это антагонисты. Большевики пришли, устроили революцию, чтобы развалить Российскую империю. А вы говорите, мы одновременно из-за тех, из-за... получается, вы из-за белых, из-за красных одновременно. Это просто нонсенс. Но таким образом не прерывается линия, потому что они скажут, если мы только наследники Советского Союза, а что же было до того, а до того было совсем другое. И одновременно вы снимаете фильм про Колчака и вот это мусолите всю советскую эту идеологию. И на, на ностальгии делаете не только деньги, но и строите, как я уже сказал, идеологию, возврата к СССР. Естественно, при Советском Союзе, вернее, в эпоху Советского Союза были и хорошие вещи, и плохие, но сейчас это смешно. Потом идеология конфронтации с Западом совершенно не изменила советских пор. Но тогда это был идеологический такой спор двух систем, капиталистической западной и социалистической нашей и союзников Сейчас, естественно, вот этого спора нет идеологического, а есть только спор такой вот, они плохие, потому что они Запад, а мы хорошие, потому что мы Россия, у нас свой путь и так далее. Но вы пользовались всеми благами Запада, и вот сейчас, когда вы оказались в изоляции, вы почувствовали, что не так это все просто декларировать на словах, а на деле происходит совершенно обратное и вообще идеология, что вот Россия какая-то самобытная страна со своими устоями, своими обычаями, какая-то неповторимая, у нее свой путь это все сказки Венского леса или Старого Арбата. Но на самом деле ничего у вас нет и, как я уже говорил, вы миру ничего предложить не можете, кроме пушек и снарядов. Вот такой вот русский мир на штыках. И можно вспомнить советскую историю с Прибалтикой, как она была в свое время оккупирована. И поэтому, собственно, Прибалтика сейчас так к России относится. Если бы Россия сказала, да, мы будем продолжать традиции, но мы осуждаем позицию и политику Советского Союза по отношению к Прибалтике, еще там есть в чем покаяться, ничего этого не было произведено. И вряд ли будет. И ä, можно вспомнить э, выселенные народы, э, тех же немцев и э, чеченцев, ингушей, когда Сталин э, это осуществил. Э, ни за что никто не покаялся. Словословия в адрес Советского Союза. И поэтому, когда сегодня открывается памятник Сталину, никого это не может удивить. Вы помните, как несколько лет назад был проект «Имя России», и Сталин чуть ли не занял первое место. И когда говорят, что Сталин – это эффективный менеджер, просто у меня нет слов, потому что какой ценой достигались цели. Так что у людей сейчас, у россиян в голове каша, потому что у них там все смешано. И какие-то имперские амбиции, и советские, и... Все, что угодно, и коммунистические, и капиталистические, в общем, вот такой вот винегрет в голове. И э, главное, мысль, которая внушалась о величии России, вот что Россия это великая страна. Вот хочу вас немножко огорчить, Россия не великая страна, а большая страна по территории. А великая страна, прежде всего, определяется экономикой, а не размерами и площадью территориями. А по экономике Россия далеко не первая страна. И вместо того, чтобы заниматься внутренними делами, экономикой, восстановлением сельского хозяйства, дорогами, площадями, школами, детскими садами, и масса, масса есть чем заняться инфраструктурой, особенно на селе, в деревне, где, извините, люди... В туалет ходят на, на улицу, там канализации нет. Я уже не говорю о, о газ, газификации и о дорогах. Вот это 21 век на, на дворе. Высокие технологии, а люди, извините, справляют нужду в каком-то деревянном сортире. Это позор, позор. Но России интересно вторгаться на чужую территорию и заниматься геополитикой, чем экономикой. И вот тут, опять же, Возникает вопрос с коррупцией. Я об этом говорил, еще хочу на, этом, на это обратить внимание, что коррупция это и, как и внутренний такой инструмент, так и внешний инструмент. Вот я в прошлый раз говорил о внутреннем, сейчас о внешнем немножко поговорю. Что значит внешний элемент политики России? Это прежде всего вмешательство в выборы других стран, подкуп заинтересованных лиц, Агенты влияния и так далее. Можно привести пример с Германией когда через Газпром тоже проводилась такая вот агитация и пропаганда, связанная с Северным потоком-2. И агенты влияния. Потом в том же Германии есть партия «Альтернатива для Германии». Которая не скрывала своих симпатий по отношению к России. И, и присутствовала ее представители присутствовали в Крыму. Несмотря на то, что Германия не признает Крым российским. Вот такие вот интересные вещи. И смысл, разделяя власть, то есть подкуп чужих каких-то людей. Которые, собственно, не чужие, становятся свои, если ты их... Подкупаешь, как я говорю, агенты влияния, раскачивание лодки и так далее. И потом, я уже не говорю о спецслужбах, которые под прикрытием дипломатическим осуществляют свою деятельность и тоже раскачивают лодку. Так что коррупция это такая очень важная составляющая российской политики как внешнего, так и внутреннего контура. И, конечно, представить современную Россию без коррупции невозможно. А вот Украина, несмотря на войну, я имею в виду, руководство Украины сейчас вплотную подошла к коррупции, с борьбой продолжает борьбу с коррупцией. И, кстати, это является одним из критериев для того, чтобы попасть в Евросоюз. Потому что мы понимаем, что на постсоветском пространстве это касается не только России, Украины это и, и страны Средней Азии. К сожалению, вот эти тенденции сильны. И тут надо еще говорить о влиянии олигархов. Украина тоже не обошла это. вот Недавно были обыски у Игоря Коломойского, можно назвать фамилию Ахметова, известного олигарха украинского Рената. Это хороший был друг Виктора Януковича. Так что, к сожалению, без олигархов не обошлось. В Молдавии Плохотнюк. Так что это такая общая тенденция, это не то, что какая-то специфика именно России. Но в России мы помним еще во времена Ельцина, вот это Семибоярщина, когда... Были семь основных таких вот э, олигархов, которые занимались политиками, вместо того, чтобы заниматься бизнесом. Мы помним, что э, в принципе э, телевидение было поделено, когда э, Березовскому практически принадлежал первый канал, а Гусинскому четвертый НТВ. Э, и там шла такая борьба этих э, олигархов. Э, никто не против богатых людей, но они должны вот таким вот образом влиять на политику и заниматься какой-то такой вот внутренней борьбой. И что мы видим сейчас в России, что действительно, вот эти олигархи, которые связаны с Кремлем, кстати, пострадали от санкций, вот они, собственно, и занимались политикой. Но с приходом Путина все-таки он стал задавать тон, потому что при Ельцине олигархи имели право голоса, а Путин сказал, что правила меняются. Кто не понял, я не виноват. И мы помним дело Ходорковского, который, собственно, стал жертвой вот этой борьбы и принял удар на себя, хотя мы знаем, что пострадал он не за экономику, а за политику, потому что он... Сказал, что он будет выдвигаться в президенты и э, спонсировал разные партии разного направления. Э, я считаю, что нужно разделять политику и бизнес. Значит, если ты занимаешься бизнесом, занимайся бизнесом. Если ты занимаешься политикой, значит, у тебя не должно быть никакого бизнеса. Ну, знаете, Россию можно написать, э, вернее переписать э, активы на подставных лиц, чтобы, собственно, и делается очень активно. Ну что, я так заговорился, осталось всего 3 минуты до окончания эфира. Большое спасибо всем, кто смотрит, смотрел и будет смотреть. Ну давайте подведем небольшой итог. Ну вот скоро, в этом месяце, 24 февраля, исполнится год с начала боевых действий. И мы видим, что, к сожалению, нет такого ощущения что это все быстро закончится и э, свернется по поводу переговоров я уже говорил что это невозможно поэтому помощь запада будет продолжаться и э, россия не сможет выиграть только потому что россия не может противостоять э, всему западу и вот эти поездки в африку ничего э, не спасут никак э, ситуацию так что туго придется России, но она сама выбрала этот путь. То, что люди не понимают элементарных вещей, это их проблемы, никто их, так сказать, не разбудит. Помните, как там кто-то разбудил Герцена, Герц разбудил декабристов. Некому будить россиян, если они привыкли жить в нищете, их это устраивает, и они не понимают, что это все беды находятся в Кремле, то это... Проблема уже россиян. Им, конечно, рассказывают, что во всем виноват проклятый Запад и санкции, но санкции это не причина, а следствие вот этой российской международной политики последнего времени. А с другой стороны, хорошо не жили, так, собственно, чего и привыкать. И последнее. Вот есть такое мнение, что диктатура в России прижилась, а с демократией... Большой вопрос, и получится ли у россиян жить в демократических условиях, это большой вопрос, потому что демократия это очень такой сложный, тонкий механизм, он дает сбой, и пока, может быть, Россия действительно не созрела и не дозрела до демократии, но к этому нужно стремиться всеми силами, потому что демократия является единственным, прогрессивным способом правления, диктатурой все понятно, но демократия дает сбои, вот мы видим в Америке, что произошло с Трампом, так что никто не застрахован, но лучше демократии пока ничего не придумали, и вряд ли придумают в будущем, а с диктатурой, как я уже сказал, все понятно, там закручивание гаек, борьба с оппозицией, высылка несогласных или выдавливание в стране, что произошло э, сегодня в России. Ну что, поживем, увидим. А с вами мы встречаемся в следующий четверг. Спасибо за внимание. До свидания.